Так, разрешите мне пройти Что значит нет? Кто, кто это такое установил? Кто это такое установил? Документ покажите На чем? Вот, пожалуйста, документ у вас есть? Ну так, покажите Вот то, что на сайт зайдите Я на сайт зайду, я хочу в магазин зайти Приятно, в магазин вы не зайдете. Без маски человек, а, без маски не кстати. Так, не надо в магазин так... Силой вы не будете, с магазина выходите Так, С магазина выходите, Вы, вы, вы воруете товар, вы не будете Я ворую товар? Да, вы ворует... У вас есть доказательства? Да, выходите с магазина Отойди отсюда, начальница Какую начальницу? Начальница Директора тебе не позвонить. В... Это от вас воняет От тебя от... воняет Кошмар, Шульный. Ира, смотри за нее, она печенье в прошлый раз украла Да, да Еще что я украла? украла. Еще что украла? Как имя назовите ваше? Назовите ваше имя. Ваше имя назовите. Вы кто? Девушка, вы кто? У вас какие полномочия? Вы на каком основании вот это себе позволяете? Я, без маски. Еще раз сказать, я уже зашла. Я уже зашла. Я уже зашла. Я уже Люди без маски ходят нормально. Вы у вас ко мне только люди претензии? Масках, у вас только ко мне претензии. Нет, у кассе. вас только ко мне претензия. Основание. Ну, люди без И что? Люди в масках, если вы не видите. А у вас маска надета? У вас маска надета? А надета. На что она надета? На лицо? На лицо? На лицо. Я вижу только подбородок. Да, видите, вот посмотрите. А у вас нет маски? У нее нет, она же не дойдет, Ну конечно, чужая. А с какой стати? А документ, документ. Вы же должны показать документ, правильно? На чем вы основываетесь? Да. Вот я вижу женщина без маски. Вот, вот так себя можно вести? Вот, вот видите, документы. Так документы. себя можно вести, где написано? Где написано? Я вас буду трогать. Я вас. Я не хочу трогать родственников. Я Это хочу пройти в магазин. В Я хочу пройти в магазин на основании того, что у вас нет документов, подтверждающих ваши права. Заберите, пожалуйста, вызовите. Я уже третий раз прошу, чтобы мне вызвали. Это долго будет продолжаться. Да я уже зашла в магазин. На каком основании Но вы по, вы позволяете на, на основании чего вы на основании позволяете основана, себе администрации города Симферополя вот. Покажи... Документ. С по Документ. Документ, на сайте Документ. Вот на то, что на сайте, то вот на сайте. Что? Я не на До сайте, свидания. я в магазине. До свидания. Долго это будет продолжаться. А если хотите, если едете, вот это... Сюда не да я уже зашла. Вы понимаете, что вы нарушаете права потребителей? Вы нарушаете... А вы воруете по магазинам ходите? Доказательства... Какие же доказательства? Что я на камере были? Что я у вас ворую? И как вы меня оскорбляете? Там тоже написано... Я хочу с вами разговаривать, а не с вашей спиной. Нет, ну, вы представляете? Не ругайтесь, да, да я не ругаюсь, я, не ругаюсь, я наоборот, я наоборот я хочу. Носить, они, Котор... Здесь мои вот это вот Иди. что Иди. вы говорите? Вот я должна... Я, должна... Я, я должна носить я все использованную хочу. маску. Все, все, все. Вы понимаете? Вы откуда? с другой стороной дала. С другой стороной? Шов... А микробы те же самые. Так я не ругаюсь, я просто пришла купить молока или хлеба. Угу. Я специально. Зайдите, я зайдите, в зайдите а знаю, потом в интернет, зацепка. заходите в интернет, секреты, вы будете. Справка с определенного заведения. Да. Покажите справку. Да, это же вы должны показывать мне, что вы ведете себя неадекватно. Ну, я, я себя веду, адек... я себя веду адекватно. Это вы себя ведете как фашистка. Да-да. Я жда, я ждал. У вас нет, не воевал, у нет. вас нет нет, конечно. Да, да. Вы не с немцами воевали, угу. вы с нами воевали, с русскими. с русскими. Убивали, говорят. Да. Мне такие сведения ну, про вас сказали. А не хоть людей нет. Может я людоед? Ну то, что вы алкоголичкой, наркоманка ну, мне вы? написали, правда не знаю, ну, может ужас, быть. Ужас, может быть такое. люди врут. Да что вы говорите? У меня соседка вот пришла сказала, что вы состоите в дурдоме на учете. А кто соседка? Да, у нее, то да Она вы? часто, часто Да кто соседка-то? Соседок много. А, Это да. так интересно Уточнять сказать. Соседка. я вам не буду, мне хватило. Девушка, Человек документ можете предъявить. На основании чего вы меня не пропускаете в магазин. Я вам уже то, что вы сказали, это, это говорили. На, это, на магазине это, написано «вход без маски». На включено. магазине написано «это не документ». Ну, до свидания. Еще раз вам говорю. Идите в любой магазин, другой зайдите, пусть вас обслуживают, он без маски. Значит, жалоба на, вас, на ваш магазин будет э, вот с этим видео э, вы, выложена в прокуратуру. Хорошо. И вы будете обязаны мне выплатить Хорошо. компенсацию. Хорошо. Поняли? Очень назовите очень назовите очень имя, очень имя вашего руководителя. Вашего руководителя Без имя. Измазок не заходим. Вот, смотри. вот ты посмотри. Да. Я неадекватная. Я неадекватная. Потому что я хочу увидеть документ. Я неадекватная. Значит, вы будете наказаны за ваши поступки.